Обещал вид из палатки с утра. Море, кораблики. Какой-то там нудист сегодня ходил. Янтарь собирал, наверное. С утра жарко. На палатку солнце светит. Я уже с одной стороны скинул тент. Все равно жарко. Надо идти купаться. Он голышом ходит до сих пор. Сколько можно уже? Да, наверное, это на пляж. Пойду купаться. Море спокойное сегодня такое. Видят просто восточный. Ну, что у нас тут народу видите на каждые там 100 метров 100 200 по одному человеку а тут даже не знаю вот люди впереди а там может быть даже очень далеко никого нету Кораблики эти, то в одну сторону, то в другую крутятся. Не стоят на якоре. И он их крутит. Ветер их крутит. Что? Как водичка? Нормально. отдыхают. Какие-то шатры. Что это такое интересное? Смотрите, какое чудо. Это, наверное, банька. Там камешки лежат, костер, наверное, горел. И потом пленкой накрывали все это дело. Такое у меня предположение. Погодка а сегодня отличная. Упался море теплое. А народу до сих пор немного. А это с войной осталось. Такая огромная. Это, наверное, лесной голубь. Он на накольцо, у него на лапах кольца разного цвета. Не боится, подходит. Почему боятся? Его уже ловили два раза. А вон еще один. Тоже с кольцами. А вот и земляничка. У немцев здесь была береговая батарея Лемберг. И здесь остались развалины и бункер. Смотрите, валяется гильзия. А вот это что такое? Неужели какой диаметр? А, нет, это просто ведро. А здесь целый снаряд, и как он называется, это боевая часть, я так понимаю, Вот взрыватель разрушенный, эти контакты. Пойдемте в бункер. Я тут ходил в другой бункер раньше, лазил, а про этот не знал. Сейчас на него наткнулся и спущусь туда вместе с вами представляете вот этим вот песком находится помещение еще одна гильза там все помещение помещение пойду спускаться. прохладненько так на улице ой что такое было чтоб наступил на улице было жарко а здесь прямо холодно смотрите видите электричество шло тут тоже что-то такое интересное ну такой бункер, не маленький печка тоже ДНБМА Балашов Николай Степанович, не пьющий, но здорово курящий, уволился без грешков, даже братцы за время службы ни одной бабы не отштопал. Это плохо. Верно будущие войны. И что-то там дальше непонятно. Короче, страдал он тут несколько лет, без баб. Так, там я уже был. Вот он, Балашов, опять Балашов. С Архангельской области. Город. Какой-то город. Короче, наверное, его здесь закрыли за все эти годы. Он здесь сидел, никуда не выходил. Один. даже других надписей нету. Так, я отсюда вообще выберусь. Обратно. А то что-то тут очень... Далеко идти. Ничего себе, тут лабиринты. Так, а это куда? Это непонятно, что там. А здесь все вход завален. Все, буду выбираться отсюда. Ура, на улице! О, тепло, жара, опять гильзы валяются, и там еще одна. Сколько же всего здесь под землей? Дальше еще один бункер, вход прямо, видите, как на уровне земли. Там люди отдыхают, а здесь выход прямо к морю есть. Тут туда выход, там можно подняться, также выйти на улицу. Здесь песочком засыпан пол, а там было чисто. В том здесь сейчас остатки немецких надписей есть. Вот, не знаю, что написано, но нашими видно, видимо, нашими замазано. Вот надпись немецкая. какая-то надпись. Дальше выход будет. Там тоже надпись. Тут тоже надпись. О, опять этот Балашов. Николай Степанович. Туда к морю не пойдем. Уже буду выходить отсюда. А такое вы видели? гильзами обкладывать костер здесь на косе это нормально старая печка уже сгнившая такая ископателей много постоянно что-нибудь откапывают интересную штуку какую-то нашел похоже на гильзу там какая-то пружинка внутри Что это такое? Может быть кто-нибудь из подписчиков знает? Какая интересная машина Номеров нету, наверное ездит только по косе Что это за марка-то такая? Никогда такого не видел Больше похоже на большой квадроцикл с крышей двухэтажный бункер батареи нойтив это для цели указания использовался первый этаж наверху видите там еще окошки второй этаж сейчас я туда зайду обойду с той стороны здесь вход Вот связь со вторым этажом для чего-то. Она кричали друг другу. Эй, ты видишь, там корабль плывет? Только по-немецки. Я ни хрена не вижу! <связь> Прям такой серьезный зазорный пункт. Ну что, на второй этаж. Эти море видно, кораблики. Наверняка здесь какие-нибудь кусты росли кораблей особо не было видно этого дозорного пункта а вот видите дырка вниз на первый этаж это такая железная плита смотрите сантиметров наверное, 12-15 толщиной Можно вылезть наверх, тут паучина, я не полезу. Выхожу на море, покупаюсь и пойду показывать крепость. Крепость, где-то метров 700 до нее осталось. Вот так выглядит крепость со стороны моря. Разрушается штормами, она прямо на глазах. Я еще помню, когда было более-менее целое, потихоньку рушится, рушится. Прямо на берегу моря находится. Видите, какие своды. Да, я помню, здесь были комнатки еще. То ли он и кирпич разбирает. Непонятно, вот там столько кирпича внутри лежит. Что такое происходит вообще? Это внутренний дворик этой крепости. Вот те ворота, там мост есть, который подымается. Туда я тут же подойду. Жалко крепость, конечно. Посмотрите, как сделано. Шовчики какие, как будто недавно сделали. Птицы на столбах сидят, на деревянных. А та часть отделена. Здесь была стена тоже. Она разрушилась. Вот это тоже упала, Памятник архитектуры регионального значения. Комплекс крепости Пилау. Так, да, конечно. Памятник. В таком состоянии находится Здесь ворота Механизм еще подъемный остался, видите, колеса Здесь был мостик подъемный Ров с водой Давайте зайдем вовнутрь сюда Здесь как откололась. Прям может и упасть на голову. Кошка откуда-то там вход в подвал, видите винтовая лестница вот такая крепость Теперь можно идти на паром и ехать в Калининград. Сам поселок Коса я вам не показывал так немножко. Там есть несколько улиц. Тоже достаточно интересно посмотреть. Много заброшенных сооружений. Корабль заходит в канал Калининградский. Отремонтировали домики на Косе. Не все, но некоторые сделали довольно-таки прилично. А были просто бараки-бараками. Дома, конечно, красивые, но тут открытый подъезд. И обратил внимание, что внутри-то срач. Смотрите, внутри ничего не делали. Так устроили просто показуху. Хотя. Она хорошая. Морская набережная син. Смотрите, какой оригинальный здесь умывальник. Под каждый рост. И все работает. Вот и закончился мой поход двухдневный по Балтийской косе. Я надеюсь, вам понравилось, что вам показало. Это, конечно, не все, но достаточно большая часть, что здесь интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!